It's very nice on TV, and everything you need, yes? Год, вот, что ребята проходят в 13 лет. Ну, в целом, как бы нормально. Обычная кухня, ну, в общем, все нормально, цивильно. Uh, so, uh, в общем, мы поднялись на крышу одного из местных домиков с видом в целом на весь город. Вот, конечно, некоторые было внизу, но это не так важно. А теперь друг, мой новый друг, You can say hello. Hello, hi. А, согласился показать, провести инструкцию по дому, как вообще живут тут местные в городе Джайпу. Сейчас, только тут немножко по лестнице придется подпуститься, она такая, не, не очень. Окей, okay. окей, okay. Не очень надежная, я бы сказал. Или очень ненадежная. Еще арма... Ой, арматура везде торчит так заманчиво. Uh, ладно, сейчас спустимся, ступенечка за ступенечкой, окей, okay. и мы внизу, мы внизу пробрались, сейчас сейчас я надеюсь, посмотрите, как вообще тут местные живут. So, can go there? Yes, come. Okay, thank you very much. And what is your name? Паша. Паша. And you? Manuagra. Manuagra. And you? <laughs> okay. Harshit Hars. Agarwal. It's... okay. Harsh. Harsh? Agarwal. Harsh, Agarwal. Yes. Oh, okay. It's like the double name or... Ah, uh, uh, surname. Surname. So -name. Ah, Harsh, Agarwal. Agarwal is a surname. Ah, okay. Okay, so Hars. I'm Spasa, Stoyanov. Okay. Oh, right. <laughs> <laughs> yes, the the same logic. Okay. This okay. is a workshop. Workshop? Uh, what, what are you doing? <laughs> oh. So there the works so many people, yes? Yes, sir. And do you work here? Or no, no, the, no, I, I, I study. Ah, oh, okay, you're studying as... I'm a student of your class. Ah, oh, okay, so the, the employees of your father come My here? My brother. brother. Your brother, your mm. brother. Ah, own this. Okay, and what what are you making? The clothes or yes, clothes, t-shirt or shirts? Shirts, right here. Oh, cool. We yes, have uh, around ten to twelve people. Okay. Employees. But but uh, w w oh. why why don't you use electric? This is electric one. Ah, oh, this is oh, so you you are just. This oh. is a button. Oh oh yeah okay. It's all electric. Yeah yeah yeah. <laughs> Окей, okay. это все электрическое, это просто пидать, чтобы оно все заработало, вон электромотор, тогда это вот достаточно, достаточно логично выглядит. Это мой дом. Окей. Так, я должен оставить его здесь, О! Hello. Oh, it's very nice on TV and oh, everything you need. Yes. Ooh, we're good. Such Do you learn math? Yes. It's... I practice math. Okay, can I can I just? Yes, you can take. <laughs> How old are you? I'm thirteen years old. Thirteen? Really? Yes. Oh, you look uh, bigger. <laughs> <I> look bigger. <laughs> yeah что ребята проходят в тринадцать лет. Ну в целом как бы нормально. Я наверно то же проходил. Это все It's all in English, yes. Yes. All all, all books. This is English my English worksheet. О. Oh. English worksheet. And two chapters. And all, all books in English, yes. Yes. Okay. And this is I learned French also. French. This is, the French language book. This is мой буков франц. О, это нормал буков франц. Кру. И что else do you have? Uh, is it is it like your flat? Yes? А вот эти вот колодцы, мне кажется, это для того, чтобы солнце. It's for Для yes? yes. make Вентиляция. В общем, такие бывают на несколько этажей. Простираются прям посередине дома, вот так вот, этаж за этажом, чтобы солнце проходило. Uh, can you show me something more? Here's the washing room. We live is... in a joint family. Uh, how, how many children do there? H.L. children. So your brothers and your sister. These are Indians. Oh, your family. Nice to, nice to meet you. My uncle. Oh, okay. So uh, can can I just check the kitchen? Oh, sorry. Okay, <laughs> like the. Обычная кухня, ну, в общем, все нормально, цивильно, достаточно прилично, вот вентилятор, стол большой, печка, все, все как нужно. В общем, ребята предложили мне попить у них чаю. Сейчас. Сейчас, сейчас мы разбираемся, как это работает. И почему мы идем вниз, а не на кухню. О, привет. Привет. Он мне квартиры. А вот мне там сейчас делают чай прям вообще совсем местный в общем продолжаем, я попил очень вкусного чая, мне парень приготовил, прям спасибо большое вот а, вот здесь вот находится О да тут тут находится складское помещение тут можно что, что то хранить и тут в общем то все вся, всякие разные штуки хранят вот, вот это вот все дети тут живет очень много людей на самом деле в, в большом доме живет 6 семей и у них 6 э, вот, ше детей. То есть раньше считалось нормальным, чтобы было там по 8 детей э, у одной матери. Вот у бабушки нашего собеседника, вот она сидит впереди, у нее было восемь детей. Вот. А сейчас э, число идет на спа, то есть как бы все, все, все меньше и меньше рожают. Вот. Что еще? Ну там вот еще одна кухня. Одна so кухня окей. Oh, okay, okay. Вот, там у него наверху еще одна комната, на самом деле, в которой живут, ну, в которой они просто сдают. Вот, тоже все нормально. А сейчас вот пришли детишки после школы к маме нашего собеседника, и она им будет показывать и рассказывать, и она их будет доучивать немножко. Ну, то есть, такие занятия после школы. В общем-то, я тоже на такие ходил. And uh, where is your school? Is it near here or around three kilometers uh away from my house. Oh, okay. Okay, so on Main Road, MI Road. And I study in San Juan senior secondary school. Okay. So <laughs> we, we you can say uh, hi, okay. hello. <laughs> hi, hello, and so on. Uh okay. <laughs> the this video. So thank you very much for that you showed me your flat, your house. <laughs>